Мы открываем свой ресторан. Добро пожаловать в ресторан по понятиям. Это прям хитом становится. Безалкогольное пиво, тут градусов 20 не больше. Чем заправлен салат? Так я тебе прям сразу и сказал, хмырь, чем салат заправлен. Чем хуже к людям относишься, тем больше их приходит. Каждый вечер полная посадка. Как у нас на хате была полная пожарка. Ресторан по понятиям. Алло. Вас беспокоит служба безопасности. Косой, ты что ли? Это Димон Шустрый. Димон! <с Димон! <с